Привет, народ! На связи как обычно Антон. Знаю, что тема с тачками вам очень заходит, поэтому ловите очередную подборку нереально крутых детских видов транспорта, которые либо в точности копируют настоящую модель, либо являются полной импровизацией автора и заслуживают не меньшего внимания. А также в конце видео вас ждет конкурс на 1000 рублей. Уверен, что вам будет интересно, поэтому не буду томить и скорее начну. Врум-врум! Погнали! Первый на очереди очень крутой яркий джип, который не только привлекательно выглядит, но и способен удивить своими возможностями. Показывать его сборку я вам не буду, перейдем к самому сладкому. Сам по себе транспорт получился очень поворотливым и быстрым, он вполне уверенно себя чувствует как на ровных дорогах, так и при езде по бездорожью. Легко преодолевает препятствия и подъемы в гору. Этому, безусловно, способствуют толстые шины и надежная рама, на которую, к слову, и был сделан уклон. Несмотря на то, что места в такой машине маловато, ее снастили довольно комфортным сиденьем, от отчего даже во время долгой езды ноги и спина не устают. Руль здесь тоже был продуман, чтобы во время поворотов не бить по коленям. В общем, машинка крутецкая, да и цвет подобран что надо, точно ни с чем не спутаешь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 для поездок за продуктами или по другим делам она очень маленькая юркая да и имеет все необходимые функции карт на которой я наткнулся поразил меня своим функционалом он позиционирует себя как детская машина однако в то же время имеет очень гладкие колеса для большего сцепления с дорогой массивную и в то же время легкую конструкцию для безопасности водителя переключателя режимов из обычного в дрифт ремни безопасности 350 ваттный мотор и долгую батарейку в общем, настоящий карт для дрифта получается, однако со всякими фишками под детей. На таком запросто можно было бы учить своих малышей правильно кататься. Под малышами я, конечно, подразумеваю детей в возрасте от лет так 10 и выше. Думаю, ребятам помладше такое просто было бы неинтересным. Кому-то семья до да пикапы, а другим вот такие миниатюрные болиды из Формулы 1. Модель суперски повторяет оригинал наверное мне как человеку далекому от этой сферы так показалось бы со многими вариантами но все равно Зацените эти массивные широкие колеса утонченный перед емкое сиденье большой спойлер и множество наклеек спонсоров Феррари вышла очень здоровской Эх, хотелось бы мне на такой погонять хотя наверное сперва придется раз и так в два уменьшиться в размерах но думаю эти ощущения того стоят. Причем подобная модель может развивать скорость до всех 50 км в час, что с учетом ее габаритов доставит не меньше острых ощущений, чем реальная машина. Вау! Wow! Это детская модель Mercedes G63. Машинка выполнена в ярко-белом цвете. У нее имеются задние и передние фары и синяя и нижняя подсветка, которая смотрится крайне необычно, как на дорогих спортивных тачках. Она габаритная и очень удобная. В ней предусмотрено два суперкомфортабельных кресла с пятиточечной ременной системой безопасности и предназначенная для поездок взрослого расположенная в районе багажника сиденье с подножкой и поручнями. Транспорт оборудовали тремя парами колес, больших и протекторных, которые выполнены из каучуков мягкой резины для плавного хода и прекрасной устойчивости. В список возможностей G63 входит открытие дверей, капота и багажника, переключение скоростей при помощи рычага, контроль подсветки, а также несколько видов управления. Мерседесом можно управлять как самостоятельно, так и при помощи пульта, который работает на расстоянии 30-40 метров. В целях безопасности скорость здесь ограничена до 6 км в час. Кто-то подумал, что им вот эти машины социальных служб совсем не интересны, и куда увлекательней было бы создать настоящую бастачку. Да, именно ту, которая сразу возникла в вашей голове. Сажать ребенка в подобную я бы не стал, но автор видео, судя по всему, так не думает. Он оснастил машину крутым сабвуфером, расположенным на задней части. Спереди поставил рабочую магнитолу и все хорошенько соединил, а затем и спрятал. К внешнему виду салона тоже была приложена рука создателя. Он поменял окрас руля и заменил сиденье, а в конце перекрасил машину в оранжево-черный цвет. В общем, получилась очень клевая машина, которую, как по мне, заценит чуть более взрослый ребенок. Поэтому либо он делал ее для такого, или просто хотел порадовать себя любимого. А эта модель является шикарным вариантом для постоянной прогулки двух детей одновременно. Land Rover Defender имеет просторный салон, в который не то что два ребенка, а двое взрослых даже поместятся. Машинка получила минималистичный дизайн, который никак не выпендривается, а доказывает все на деле. В него были установлены четыре моторчика, объемный аккумулятор, которого хватит не на один час езды, удобные сиденья из искусственной кожи, а также рабочие фонари. Короче, на такой тачке легко можно кататься между участками на даче. Так а что? Дорога небольшая, со всеми ямками он справится легко, шума много не издает, место практически не занимает. Пора тоже записываться в инженеры. Сделаю что-то для себя и своей семьи автор этого ролика убежден что вот эти вот гонки поездки по неровным дорогам и все такое это не к нему и не к его ребенку куда круче и увлекательнее было бы создать мощный дерзкий чопер. и как мы можем заметить у него блин это получилось причем как круто вы только зацените этот длинный руль этот красивейший окрас в стиле пламени приятный для ушей звук во время поездки и само собой низкую посадку но просто все что только нужно все собрал в одной модели причем, насколько я понял, это была его первая работа в целом. Как по мне, ее не стыдно показать, и теперь стоит использовать как семейное достояние. По крайней мере, я бы так делал».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 Дети уж тем более Мустанг jr 1966 года старая добрая классика он не имеет таких навороченных форм как его собратья но они ему и не нужны оформлен ярко-красным цветом который выделяет его даже из толпы гоночных тачек нового поколения единственное что я могу отметить минусом неудобный салон уж слишком он сковывает водителя Одну модель минивенчика мы с вами уже разобрали, пришла показать вам и еще одну, однако на этот раз более современную. Первое, что лично мне сразу же бросилось в глаза, так это конечно же ее управление. Для того, чтобы управлять таким чудом, необходимо сесть за какой-то странный что ли даже выдвижной руль. В общем, не знаю как его описать, я вижу подобный впервые за всю свою практику. Однако, судя по выражению лица водителя, ему все нравится, и это главное. Как по мне, единственным минусом такой тачки является достаточно низкая подвеска минивен минивеном, но вот кочки на нем преодолевать будет непросто. Хотя, если вдруг у них там везде ровные дороги, то это никто даже не почувствует. Вы уже видели модели, имеющие более магазинный вид. Поэтому пришло увидеть именно домашний вариант. По нему сразу можно сказать, что он был создан своими руками. И это будет сказано не в обиду, а наоборот, как удивление. Потому что выглядит такой кран очень круто и необычно. У него не характерны тонкие части, включая даже ковш. Несмотря на это, гусеницы с мотором достаточно хорошие. Легко преодолевает любую кочку или неровность на дороге. Для управления этой машиной ребенок сможет воспользоваться рулем, расположенным прямо напротив его сидения. Совершать какие-либо работы,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 Знаете, лично я всегда больше любил что-то раритетное. Все эти навороченные новые модели, конечно, очень классные и красивые, но при езде на них получаешь совсем не то удовольствие. Так вот, хочу вам показать очень крутую штуку. Это легендарная модель трактора Suburban 400 1960-х годов. Как вы могли заметить, она имеет потертый вид, который, как по мне, только лишь красит транспорт, говоря о его раритетности. Заводится такой тоже довольно непросто. Прежде чем прокатиться с ветерком, необходимо постараться и несколько раз потянуть за веревочку, чтобы трактор наконец-то заработал. Думаю, вы поняли, что про ветерок я шучу, потому что разогнаться на этой штуке не выйдет. Ездит она как полная черепаха. Обычным шагом за ней можно успеть. Но в целом я был очень рад представить вам такую модель.